Руки-крылья сигналят маршруткам, Будто чайки брюхатым траулерам. Вечер манит в бордель к проституткам, К женам гонит судьба под маузером. В кабаке про питом, угарном, горем мыкаю, одиночество мне в лицо сипит перегаром, завязать бы с ним, да не хочется, допиваю жизнь, шут, пропоится. Кто помог бы из солидарности. Так в закат озирается солнце В ожидании благодарности.